Не, туда лицом. Вот, становись на это вот, на пол стопы. Давай, становись. Вот, Поставь ноги чуть ближе, на большие, вот, на подушечки поставь, да. Вот, На носочки как бы, на переднюю часть стопы, да. И вот теперь опусти руки ниже, руки вот, чтобы тебя только держать. И теперь ты выпрямляешься, встаешь на носки, вставай на носки вверх. Вставай выше. Вставай выше. Во, еще выше встать. еще выше. Вот туда. Во. Вот прокачай себя вот так вот. Десять раз сделай. Это вот именно три шума, да? Вот у вас икроножная мышца работает. Вот здесь голенка. Вот и эта передняя мышца начинает работать. Вот. Вставай выше. Встать прям выше. Там аж, аж зависнуть там, как можно выше, как можно больше поднять. Сколько раз сделал? 10. А? Ну и как ощущения? Посмотри. Вот, вот посмотри еще раз. Я еще раз говорю, ребят, челнок это есть движение на челноке, э, на месте. То есть у вас на месте есть скорость определенная. Мягкий челнок. Пам, вот такой. Мягкий, плавный. Но ноги все равно на передней части стопы. Я могу шире стать. Могу выше, уже стать. Вообще короткий челночок. Но вперед, вперед. Челнок это движение на месте, у тебя есть скорость на месте. Понял? Самое высшее проявление, что ты можешь сделать, это стать максимально прямыми ногами, вот поставь, посмотри, прямые ноги, смотри, почти как ноги-палки я сделал. Да? И вот это... Вот короткое ускорение. Это скорость, так, да? Вообще очень резко, вот я такой, как Олег Саитов, там, да? он вообще тут работал на миллиметр, такой туп -туп, вот здесь вот поймал. Оп, прилить. прилип. Понимаешь? Либо а, элемент челнока присутствует везде. Не значит, что ты все время так должен прыгать. Но я вот ходил с тобой, вот ходил, ходил, ходил, ходил. Та-да-дам! Это челнок. Подскок, отскок, оп, удар. Назови как угодно. Но это вперед, назад, вперед. Челнок сам по себе, просто саму по себе назад челнок. Это движение на месте. У меня есть стартовая скорость. С ножками я перебираю на месте. В челноке, вот я прыгаю, вот я вперед-назад прыгаю. Бам, ловлю противника движения. А вперед это уже подскок. Я ходил и говорю, та, там, подскоки делаю. Челнок на месте, еще раз повторяю, понимаешь, где Элемент челнока, вот этот прыжок у нас есть. Вы когда челнок вот этот делаете вперед-назад, вы нарабатываете сохранение равновесия центра тяжести вы прыжке по факту. И очень важно, чтобы, да, посмотри, и очень важно, чтобы у тебя вот боком вперед, боком, вот ты вперед, во-во, вперед прыгай. да, боком, во-во-во, а теперь встань на, на носки выше, выше на носки встань, выше на нос... прямые носки идет, короткое движение. Во-во-во, во-во, во-во, во вот, а плечики раз, во-во-во, весят, -во -во, вот ручка твоя, пойдем, во-во-во, вот, во. во -во -во, вот, вот, вот да-да, вперед-назад. Да-да, остановись. То есть сам вы нарабатываете. Укрепляйте голеностоп, так качай, просто на одной ноге подпрыгивая. Чем выше, а, меньше, вот смотри, какой рычаг маленький, стопы, да? Чем выше я становлюсь, делая ногу прямую фактически, тем более короткое, но более резкое движение будет. Максимально резкое, но не такое длинное. Мягче, шире, тяжелее будет. Медленнее. Мягкие ноги. жесткие ноги. Я дальше прыгну, но медленнее. Легче прыгну. но ну, короче. Хорошо? Да, и вот ты горишь голеносток. Да, вот он, твой город. Есть ли? Еще раз. Не ну, как тоже. Попрыгал в челноке, а потом все устало и все. конечно забивается. Но это же не... тяжелейшее действие, если ну, годами нарабатывать. Да, да, да. Оп, пошел походил, блин. вот оп, прыгнул, Вот, вот тебе чего мог где-то сделал